Добрый вечер всем и очень рада всех видеть и слышать. И сегодня тема нашей встречи нашего вебинара хранение финансовых и платежных документов. Нам некогда у нас куча всяких дел и занятий и в секретерах, в ящиках, в папках набивается целая куча бумажных документов, это если они в бумажном виде, и точно так же в электронном виде, иногда они у нас разбросаны по всему компьютеру, и мы не можем найти, и нету, А, извиняюсь, Оля хочет начать, Оль, ты тут? нету пока, и у нас просто не доходят руки привести все в порядок. Поэтому сегодня мы быстренько посмотрим, сначала виртуально, а потом завтра, может быть, вы реально посмотрите, что у вас делается в ваших папках, бумажных или электронных папках с документами, какие они есть, сколько их хранить и хранить ли вообще. Ладно, Оля тогда появится и нам расскажет. Первая самая большая, наверное, пачка, я так буду условно говорить, пачка, да, то ли это в электронном, то ли в бумажном виде, это квитанции коммунальных платежей. В принципе, хранить их в бумажном виде не обязательно, это на ваше усмотрение. Если кому-то так удобнее, то, пожалуйста, удобнее всего... Взять папки с разделами и складывать по службам. Хранить платежные квитанции за коммунальные платежи нужно 7 лет. Если эта квартира у вас в аренде, то я рекомендую хранить документы об оплате коммунальных платежей, столько, сколько вы живете в этой квартире, плюс, когда вы переезжаете, в каждой службе вы берете справку, что вы полностью расплатились, тогда все остальные можно выбросить, а эту справку оставляете. Если это ваша квартира, то теоретически срок годн-срок давности да, спроса – это 7 лет, так что все остальное можно Спокойно выбросить. Почему семь лет не могу сказать? Э, так э, написано во всех, э, ин, ну, во-первых, на сайте, а во-вторых, во всех э, инструкциях коммунальных служб. Э, Оль, ты хочешь сказать? Секундочку, видно меня? Да, да. да. доброе утро. Добрый вечер у кого-то. Ну, у кого-то. Кого вот. кого а кого ну, вот, да. <laughs> Точно. Вот, очень рада вас, всех вас видеть здесь. И опять хочу напомнить, что у нас в эту среду встреча с Селоберчанской. Она наша гостья. Вот, она нам расскажет там и о гендерном насилии в период период карантина, и вообще, потому что нужно быть чуткими и к своим соседям, и подругам, и, в общем, как-то и более молодым, и иногда нашим, и соседкам, и вообще, и вот, потому что такая тема острая, она сейчас весьма в сети популярная, потому что, действительно, женщина просто некуда выйти физически, да, и они там находятся, вот, и в четверг мы продолжим э, с еврейским образованием, значит, тоже в семь вечера, э, как и, собственно говоря, как и было на прошлой неделе, вот, я не очень вижу, сколько... А, нас тут 21 человек, замечательно. Вот, и э, запись идет тоже хорошо. Вот, нам потом мы сделаем link на и YouTube и будем рассылать всем, кто не смог при присоединиться к нам сегодня. Вот, хочу еще сказать, что, э, значит... Э, Ввиду ситуации, ввиду того, что мы, в общем в таких вынужденных условиях находимся и не очень понимаем, когда это все кончится, но мы знаем, что кончится, да, мы уже об этом говорили, я хотела предложить вам, кому нужно, э, в принципе, обращаться ко мне и вообще, то есть, как бы я, у меня телефон открыт, пишите, что вы хотите поговорить или что-то, и я, в общем, здесь с вами для вас и все такое. Вот, буду рада пообщаться и вообще... Поэтому, вот, поэтому, Юль, тебе слово, и, наверное, я еще, может быть, заключу потом в конце, а пока... Хорошо, ну, а мы продолжаем, мы начали о коммунальных платежах. Я извиняюсь, Юль, подожди, по ходу дела, а то я потом забуду. Ты сказала, что если есть справка о том, что мы рассчитали за, ну, за съемную квартиру, на которой уже не да. живем, то не надо платить. А если мы не брали такую бумагу, то надо семь лет, таки, как бы, их сохранять, те платежи. Тогда нужно сохранить. Или, в принципе, когда вы, например, вы выезжали из съемной квартиры, и вам хозяин квартиры на договоре написал, что все счета оплачены, и он претензий не имеет, это достаточно для подтверждения. Спасибо. Значит, это то, что касается, допустим, воды, газа, электричества, арноны. Что по поводу платежей за... Телефон, интернет, телевизор, то есть телекоммуникационные службы. Тут, в принципе, пока у вас есть договор, вы храните все платежи. Считается, что после того, как вы расторгли договор, еще год храните и можно ликвидировать. В принципе, сейчас практически все получаем мы в электронном виде. Этого вполне достаточно. Сохранять еже есть ежемесячные ну то, что вам пересылают счета, или нет, это ваше дело. Единственное, что внимательно их проверяйте, потому что там могут быть записки дополнения об изменении счета или об изменении тарифа, чтобы вы могли сравнить. А вообще, если вы, а я надеюсь, что вы ведете... Запись учета расходов и доходов. У вас есть табличка, очень удобно это делать в табличке Excel. В ней очень хорошо и четко всегда видно, что вы заплатили, сколько заплатили. По ней вы также четко видите, увеличились ли вдруг у вас платежи. Сейчас вот были ветра, штормы, ураганы и у многих были повреждения бойлеров. То есть трубки срывала, разрывала. И в принципе многие обратили внимание на то, что какая-то авария произошла только после получения счета на воду, когда счет увеличился в 2-3 раза. Поэтому тут будьте предельно внимательны. С коммунальными все. Дальше у нас документы, касающиеся работы. Причем.. Даже если у вас работа неофициальная, а я надеюсь, что все все-таки работают официально, если работа неофициальная, все, что каким-то образом у вас связано с работой, все переговоры, все записки, все, любая передача денег, все должно быть зафиксировано, записано аудио на телефон, записано на бумажке, это для вашей же безопасности. По поводу документов, касающихся работы. Договор о приеме на работу, да, о зак... договор о при сотрудничестве, в принципе, его может быть не, не быть в бумажном виде. В Израиле это не обязательно. Если он у вас есть в бумажном виде, храните его, я бы сказала, вечно, но в принципе, пока вы работаете. Что, да, должно быть обязательно в бумажном виде, это ваши должностные обязанности. В первые 30 дней после начала работы работодатель должен вам написать э, то, что вы имеете право делать, ну или должны делать на работе, и то, что вы не должны делать на работе. Это обязательно должно быть в бумажном виде. Причем я очень рекомендую где-то раз в полгода доставать этот листик или открывать этот файл, и внимательно его изучать. Зачем это нужно? Для того, чтобы знать, что, какие страховые покрытия у вас будут. Если в должностных обязанностях у вас чего-то нет, а вы это делали, это особенно касается тех, кто работает по уходу за людьми, няне. Если у вас это нет, а вы это делали, наступил страховой случай, работодатель вам ничего не оплатит ну, вернее, даже не работодатель, страховка не покроет, так точнее будет. Поэтому очень внимательно это просматриваем и храним до тех пор, пока работаем. Все расчетные листы храним всю жизнь, все до единого и не выбрасываем это очень важно потому что любая служба как налоговая так и битуахлюми в любое время может вспомнить про то что вы им что-то не доплатили потребовать оплату если у вас есть службмакорт у вас есть подтверждение в принципе все эти лист ну как бы все копии этих расчетных листов службма скоро есть и в налоговой и в битуахлюми но я много раз сталкивалась с ситуацией когда что-то у них случается, все мы живые люди, кто-то не умеет пользоваться компьютером, у кого-то про электричество. это я про службы говорю, это даже не про то, что у нас дома. Поэтому э, очень важно хранить. Опять-таки, хотите в бумажном, хотите в электронном виде, если вы уверены в себе и знаете, что э, в случае там, поломки компьютера да, у вас кто-то сможет снять с него всю информацию, пожалуйста, пусть это будет в электронном виде, это очень э, хорошо и удобно. Также обязательно нужно хранить э, такой документ, как э, я не знаю, как это по-русски, наверное, сказать, это годовой расчетный лист. Это TOFIS 106, TOFIS 6 э, Единственное его отличие от э, ежемесячного расчетного листа, что он выдается раз в год в конце марта, вот в принципе в конце года, э, в конце этого месяца мы должны кто работает его получить, на нем должна быть печать и подпись директора или главного бухгалтера организации, и точно так же, как и расчетный лист, его надо хранить пожизненно. Дальше очень важно хранить письма со всеми бонусами и благодарностями от работодателя. Опять-таки, когда-то это может вам помочь или избежать лишнего налогообложения. Почему важен ТОФИ-106? Потому что, когда вы будете делать возврат налога, э то очень э э обычно его требуют, э чтобы можно было посмотреть, сколько реально э с вас сняли налога, сколько вам положено э и в, пере в среднем пересчете. Поэтому и ПЛУШ Москорык, и ТОФИ-106 обязательно. Э с работой вроде как все. Дальше у нас банк с банковскими документами, обычно так. Я больше чем уверена, что почти у всех лежит вот такая толстая папка с неизвестно чем написанным, в красивой папочке от банка. В принципе, весь этот договор об открытии счета, весь договор можно и не хранить. Он есть у вас в личном кабинете на сайте банка. Что, да, важно в этом документе, это, во-первых, те, те условия, на которых вы заключили договор с банком, сколько вы платите банку за обслуживание, сколько вы будете платить в случае минуса, сколько вы будете платить в случае суд. Очень важно там, чтобы было отмечено или подписано, вернее, даже подписано, если у вас счет на более чем одного человека открыт, Договор о долголетии, Арихут Ямин. Кто был на моем курсе, знает, что этот договор подписывается в банке совершенно бесплатно. Многие банки сейчас это подписывают прямо при открытии счета. Действительно, он 20 лет. И если вдруг с одним из участников счета что-то случается, то второй может какое-то время... Запросто пользоваться счетом до вступления в наследство, то есть счет не блокируется, второй участник, второй, третий, сколько участников, все могут использовать. Кроме, ну все, наверное, в договоре об открытии счета больше ничего такого важного меня... нет, поэтому вот эту большую папку можете прорядить, оставить первые два листика с главным там от руки, где написано. Первые два листика и последние два листика, там, в основном, как правило, вся важная информация. Хотя, если у вас есть силы и терпение, то очень рекомендую прочитать все, чтобы вы знали, что вы можете просить у банка и что он вам обязан дать. Дальше... Юля вопрос по ходу дела, можно? Да. Ты да. говорила про этот договор о долголетии. Я что-то где-то читала, что кроме него еще что-то надо. Или вот этого договора... это надо... Да, это надо обязательно, потому что... а понятно. А что-нибудь еще надо дополнительное, кроме него? Вообще нужно завещание обязательно. Причем всем, у кого... Ну, то есть это не зависит от возраста. Если у человека есть семья, есть зависящие от него люди... В любом смысле, вместе на счету, э, финансово зависимые, морально зависимые, в, лю, в любом смысле, ну, в основном, конечно, больше финансово, э, обязательно должно быть завещание. То есть этого договора да. недостаточно для счета? Э, договора достаточно, чтобы вы просто могли продолжать пользоваться счетом, но вы не можете э, не закрыть этот счет, не э, большие суммы, если вам надо перевести больше 10 тысяч вы не можете, вы не можете снять, выписать чек на сумму больше 5 тысяч, то есть там целая куча ограничений, поэтому, в принципе, как бы просто так можно пользоваться, но много сложностей возникает, вы не можете выписать, например, банковский чек. Даже, если мы, открывали, чек. даже мы, если мы открывали этот счет совместно... А если остался один, то банковский чек вы уже не выпишите, потому что нужна обязательно подпись второго человека, а если его нету, значит, нужно завещание. Понятно, спасибо. Так получается. Дальше у нас есть пластиковые платежные карты. Это и Ашрай, и Юля. По типу Подожди минуточку, еще по поводу завещания. Завещание надо обязательно заверенное или можно в свободной форме написать? Теоретически завещание можно написать в свободной форме. При свидетелях его может подписать. Я как бы был случай, мне рассказывали, что в банке написали и за зав. отделение подписала. Многие, конечно, не берут на себя такое ответственность. Это только то же, что касается счета. Но теоретически вы можете написать завещание при свидетелях, кто-то под, оба подписывают и все. Но это завещание очень легко оспорить и много может быть всяких сложностей, надо доказать, что да, оно действительно было действительное, поэтому все-таки должно быть заверено адвокатом. Адвокату а надо сам... платить большие деньги. Да, я знаю, я сама вот все думаю, я знаю, что надо это сделать, но пока как бы материально не готова. Но это очень важно, и имейте себе в виду, что это нужно. Я сделала, да. я извиняюсь, я сделала и платила 800 шекелей. Да, 800, в среднем где-то большие шекелей 800 шекелей. У вот. Нота... uh, uh, адвоката-нотариуса. Да, да. Значит, дальше, uh, значит, кредитные карты или дебетовые карты, uh, они же Картис Ашрайт Дайрэк, в принципе, uh, можно хранить uh, договор о получении карты, но он, в общем-то, не нужен. Uh, все, все подробности вы можете найти на сайте кредитной компании. А вы помните, что у нас есть три кредитные компании, которые являются владельцами э, платежных карт. Это компания КАЛЬ, ИСРАКАРТ и МАКС. И все вопросы, касающиеся карт, э, мы решаем э, с ними. И на сайте каждой компании у вас есть личный кабинет, уже априори, если у вас есть карта. Э, вы с одноразовым паролем туда заходите, обычно э, вы вводите свой ТУДАДЗИУТ, четыре или шесть последних, ну в разных компаниях по-разному, 6 последних цифр карты, на свой телефон получаете код одноразовый для входа, входите и там видите все, и условия вашей карты, и кредитные рамки, и все ваши траты, по-моему, я не знаю, за год, можно видеть все отчеты, поэтому нет надобности это хранить в бумажном виде. Но отчеты проверять я всегда рекомендую ежедневно, но если не ежедневно, то хотя бы раз в неделю обязательно сверять и смотреть, что у вас делается на карточном счету. На обычном банковском счету тоже очень хорошо проверять ежедневно, ну или опять-таки раз в неделю. Что касается по поводу документов, договоров на суды, на ипотеку, на машканту. тут так, пока у вас есть суда, вы храните все документы, да, договор о взятии суды. как только вы закончили, во-первых, очень желательно получить справку о том, что вы все выплатили, ничего не должны, особенно это важно сделать при окончание оплаты Машканты, и тогда все остальные документы можно ликвидировать и не держать вот эти горы, всегда любят на суду. Последний раз нам на Машканту дали, ну вот, наверное, сантиметра три <толщиной>, толщиной. Надо хранить, пока платим, надо хранить, потому что если будет какая-то спорная ситуация, чтобы было доказательство. Потом у нас есть обычные наши чековые книжки. Саша, не мешает. Извините. Значит, чековые книжки, что очень важно. Желательно корешки от чековых книжек. Хранить столько, ну, пока не как это сказать, не используются все чеки, которые вы выписали. Срок годности чека полгода. То есть это минимальный срок, который надо хранить корешок от чековой книжки. Я вообще рекомендую, если у вас есть место, храните их и дольше. Если вдруг когда-то возникнет что-то, и вам скажут, что вы когда-то что-то не платили, и вы вдруг на банковском... Счету не найдете, э, сошел этот чек или нет, у вас всегда будет корешок. Они не занимают много места, э, не так много мы, в принципе, чеков выписываем. Самое большое количество это у нас идет в основном за аренду квартиры или э, за кружки, например, да, ежемесячно. Э, постарайтесь хранить. Ну, кружки, наверное, можно выбрасывать, а вот аренда квартиры или какие-то разовые платежи, э, водобайту, куда вот, да, сразу даже на, на ум не придет. Ну вот какие-то такие важные платежи, э, постарайтесь сохранить э, корешки. Но ну, я уже не говорю о том, что очень важно э, при выписывании чека э, довольно подробно заполнять корешок, чтобы вы знали, кому, куда, на какую сумму и какого числа вы выписали э, чек. Э, это то, что касается банковских документов. Дальше у нас, как правило, собирается еще целая куча всяких бумаг. Отчеты из больничной кассы. В принципе, можно их не хранить. Посмотрели и выбросили. Если вам очень хочется, можно, они обычно приходят раз в три месяца, раз в квартал, можно хранить предыдущий, как только получаете новый, предыдущий выбрасывать. Ну, в принципе, если вы увидели, что суммы списываются те, которые вы должны платить по своей программе или если у вас например с карты больничной кассы сходят деньги она подключена счету и сходят деньги за покупку лекарств то есть сверились и ликвидировали она в принципе они в принципе эти счета не нужны дальше квитанции по штрафам по дорожному движению, штрафы за стоянку, квитанции об оплате стоянки. Храним, опять-таки, 7 лет. Но я очень рекомендую. Юля потерялась. Видимо. Да, да, Интернет ушел. Подождите, сейчас вернется. Перегруженный интернет, поэтому. Наверное, наверное. Интернет, Сейчас вернется. Да. В крайнем случае, если у нее дома полетела, она может всегда с мобильного там, подключиться. Не страшно. Сейчас, секундочку, подождите. Кстати, Надя, на твой вопрос Юля ответила. Я, я пропустила этот момент. Я не знаю, когда ты написала. Надя. Да, ответила. Окей кто это у нас, Надя? Надя, это из нашей молодежной группы, девочка. Да. Риэля, профессор наш. Олечка, можно вопрос пока? Да, я да, конечно. Юля, Мы да. пользуемся случаем, я вместо Юли. Да. Про корешки да, чеков мало что знаю, но все остальное но могу я рассказать. Я по другой, по другой теме. По, вот по поводу среды. да что это, что это, потому что я хочу там девочку... Берчанская, она психолог, да, спасибо, Галечка, за вопрос, она психолог уже довольно-таки со стажем, я думаю, что ей где-то, наверное, лет, наверное, 46-47, я ее знаю очень давно, она одна из основательниц женской русскоязычной лиги в Израиле. То есть все, все женские организации, наша самая крупная, кстати говоря, э, но ну, имеется в виду феминистские организации, вообще она, она как бы вот эта лига, она дает как бы ну, не, не, не крышу, это не из тех времен вот, э, формулировка, а именно вот все организации, они каким-то образом с этой лигой связаны. Она сама психолог и э, ведет женские группы, она ведет подростковые группы, она ведет подростков и родителей группы, когда там трудные подростки всякие. Она работает от мэрии Петахтеквы, насколько я знаю, от мэрии Рамадгана, ведет частную практику как психолог, то есть у нее есть частные клиенты тоже. Uh -huh. И вот она на теме и, и гендерного насилия, феминизма вообще очень сильна и, в общем-то, э, в общем-то, отличную работу проводит. Я сама была на ее сессиях, вообще я ее лично знаю давно, но мы встретились еще раз в Вашингтоне. Yeah. У меня, меня пропал интернет. Юлия, я как раз сейчас заканчиваю предложение, вот, и ä, она большой очень, очень специалист, вот, и очень такая. Она в Израиле получила два образования, я про Луберчанскую рассказываю. Да, с Лизой мы работали в прошлом году, с ней контракт закончен, то есть мы больше не, не планируем работать с Масланом. Нет, на я на просто дороге. говорю, вот ей это как бы послушать, потом я... Есть смысл? Это ее дело. Кому? Ну ли, что, Как говорится, подсоединить Лизу к этой... К этой... Они, не имеет смысла, Лиза все знает и так. Она большой профессионал. все понял. Она у нас не okay. была ни разу. Элла не была, но вот прекрасная возможность ей познакомиться. Но молодежная группа с ней частично была знакома. но это было давно, наверное. Ясно, Оль, спасибо большое. Вот, Ну, я, в принципе, закончила, и тут у меня тут же вырубился, вырубил интернет, я приношу свои извинения. Какие вопросы? Ты не закончил квитанции по штрафам на движение, на стоянку. А, да, их надо хранить. хранить. Да, их храним точно так же 7 лет. Я бы какие-то спорные случаи оставляла дольше или делала бы электронные копии? Юля, меня слышно? Меня? Да. Черни да. Слышно? А, скажи, пожалуйста, я по поводу этих платежей, которые мы получаем. Все-таки я раньше, да, и хранила, но сейчас, если они в электронной форме, где-то там числятся, хранятся, так, может, надо выбрасывать? У меня за долгие годы хранятся, я все боюсь выбросить. Это по коммунальным платежам? Да. По коммунальным. 7 Минимум 7 лет. лет. Все остальное можно выбросить. Коммунальные. Минимум да. 7 лет. Да. Ого. Понятно. Э, очень удобно складывать в папки с разделами. Во-первых, а вы видите, сложены, что... Уложены, да, на... папки. Так у меня уже папка раздутая слушает. Ну, правда, за 10 все лет. Все лишнее убрать, а то, что за последние 7 лет все обязательно оставить. Понятно. Понятно. или Спасибо. периодически что некоторые делают там раз в год ходят например в службу в электро как, в хеврат хашмаль я вообще не буду придумывать перевод хеврат хашмаль в водную компанию и просят справку что за этот год долгов нет все там или на сегодняшнюю дату все оплачено можно и так делать тогда не надо все остальное хранить а попросить детей пусть это сделают вот. И, и периодически прореживать, потому что очень много набирается бумаги. Спасибо. У меня есть предложение. Да. К следующей сессии, чтобы мы готовили свою внешность, а то мы все не накрашенные, ла, не, не причесанные. Это Давайте вам... будем красивы. Ну, я и тебя вы... увидела, я и себя вижу, Ирочка. Я, я накрашена. Надо... Вот вы я вы только, вы только хотела Роза сказать, ты любимые духи. И Рима. Рима, Рима, я как всегда и забыла, и мне, если бы Алла не напомнила, я бы не открыла телефон, ты понимаешь? Так что я просто не успела физически накрасить. Мы поняли, мы поняли, потому что то, что Юля говорила вначале, ты не слышала. Ну, так это потому, что я ей позвонила, чтобы она включилась. Да. Алла, тебе спасибо, ты как праматерь следишь за всеми. А как Правильно, ты правильно делает. Юлечка, Фу. спасибо.